Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи, гости моего канала, с вами заново я, серии Кролик. Мы находимся в городе Могилев, наконец-то мы встретились со своим подписчиком, маленьким блогером, как это говорится. Это у нас Александра, она, она ведет, она администратор ВКонтакте группы Кролиководства, ссылка будет в описании к этому видео. И мы почему встретились с Александрой? Потому что я у нее беру кого? Мальчика. Мальчика. Так, сразу видите, порядочный заводчик, потому что он предоставил мне вот такое количество комбикорма. Это рублей уже на 10, я уже сразу говорю. А вот это у нас кто? Самец, полтавский серебро. Мальчик, полтавское серебро. Возраст его какой? 4 месяца без там нескольких дней. 28 будет 4 месяца мальчик. Четыре месяца, 28 числа. Сегодня у нас 26, получается, да, через два дня будет его. Хорошо, а кто его папа-мама? Мама у нас Ариша из Гомеля, Наталья Шатила, а папа Савелий от Маши Савельевой, Кошелевой, кто как знает, Вида, там по ней Афанасьева кровит. Угу. Очень даже интересно. Так, сразу же будет вопрос, если кто-то захочет купить пролика? Можно ли написать в описании к видео данному номер телефона, э, чтобы люди обращались, звонили, договаривались, потому что я цену говорить сразу, друзья, не буду. Вы лично звоните Александре, договаривайтесь, чтобы у вас были вот такие замечательные кролики. Полтавское серебро. Вы все знаете, что я хочу перейти на полтавское серебро. Малыш? Малыш. малыш. Да. На полтавское серебро, поэтому будет настоящий серый кролик с серыми кролик. Друзья, вот у нас такая замечательная э, девушка Александра, так что если кого-то что-то заинтересует в виде кролиководства, кроликов, обращайтесь, пишите, созванивайтесь. Есть еще группа ВКонтакте "Кролиководство", она является там же администратором, так что на все любые вопросы по кролиководству на всегда отведет. Все, друзья, э, я надеюсь, Александр, мы еще попадем в хозяйство и сделаем маленький обзор. Приезжайте, будем рады. Все, договорились. Между прочим, я не здешний не Могилев, а нас с Могилева сама подъехала, привезла кроликов, коробочки, предоставила вот такую замечательную коробку. То есть мне не было в чем его вести. Вы знаете, я только что сорши, так что это замечательный человек. огромное спасибо тебе, Александр. Всем пока, друзья.